Да, на 8 утра на реке Лена активная фаза ледохода проходит на территории Ленского, Алёкинского и Хангаласского районов. Ледоход объединился. Протяженность ледохода составляет 627 километров. За сутки ледоход продвинулся на 100 километров. Нижняя кромка ледохода находится в районе села катыл густой ледоход. На участке Покровский-Якутск-Кангаласы наблюдается подвижка льда и разводье На реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Усьмайского, Тампонского, Татинского и Усть-Алданского районов. Протяженность ледохода составляет 925 километров. За сутки ледоход продвинулся на 78 километров. Нижняя кромка Находится в гостевом участке у села Дагдал, уровень воды ниже рейки. У гидропоста Батамай Кобяйского района разводя. У села Черектей, уровень воды ниже рейки, лед стоит, визуально убывает. У села Кылай густой ледоход. Верхняя кромка ледохода у населенного пункта Усть-Миль усть района. На реке Амга активная фаза ледохода проходит на территории Татинского района. Нижняя кромка ледохода вышла в Устье. Верхняя кромка 50 км ниже села Харбалах Татинского района. Протяженность ледохода составляет 88 км. За сутки ледоход продвинутся на 50 км. На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит на территории Сунтаского, Нюрбинского и Верхневилюйского и Вилюйского районов. Нижняя кромка ледохода 50 км ниже города Вилюйск. У гидропоста Хатырык-Хомо-Кобяйского района подвижка льда. Протяженность ледохода составляет 392 километра. За сутки ледоход продвинулся на 50 километров. На, территории, на реке Колыма, на территории Магаданской области, на участке усть-середикан-сеймчан ледоход, протяженность ледохода 70 километров. Это 525 километров до границы с республикой. С выхода на устье реки Каркадон, это правый приток реки Колыма, кромки ледохода наблюдается в 30 километрах ниже границы Магаданской области и республики. Это 110 км. 91 километр до поселка Зерянка. У поселка Зирянка местный доход. У города за закраины незначительный подъем уровня воды. На реках яны и Индигирка наблюдается подъем уровня воды, отмечается вода на льду и окраина. В результате усердия паводка в зону затопления попали три муниципальных района. Это Горный, Кобяйский и Мегетокангалаский районы. На территории Горного Луса в зону затопления попало 50 дворых территорий, в том числе 12 жилых домов. На территории Кабязького улуса в зоны затопления попали 72 дворовых территории, в том числе 7 жилых домов. На территории Мегино-Кангалского улуса в зону затопления попало 63 дворовых территории. На сегодня в серии Каталдюра ханглазского улуса тоже в зону затопления попало несколько дворовых территорий. В целях оказания помощи пострадавшим гражданам администрациями пострадавших районов в данное время ведется работа по обследованию жилых домов и формировании обосновывающих документов.